Прямо сдалека видно, сразу видно косички антенка такая. Да так, прикольно я говорю, у тебя сразу сдалека видно, косички, антенка такая торчит. Давай мы сначала купим, чтобы места точно были. Я, кстати, сейчас вот сидела, думала, смотрела эту штуку. Мы же с тобой, правда, обратили внимание не на тот дельфинарий, который вот мы сейчас идем. Mm -hmm. Вот. И то есть это настолько грамотно придумано. То есть, скорее всего, сначала построили большой, и а потом подстроили этот маленький. То есть ты такой, о, классно, большой аквапарк, морская, да, идешь туда и попадаешь вот в такую yeah, вот маленькую фигу... Да. В большой дельфинарий, попадаешь в такую маленькую, маленькую фигульку с это, нет, это, скорее всего два дельфинария. Это два дельфинария разных, держи. И тот, который мы с тобой видели, в котором мы говорим, о, пойдем сюда. Это вообще был не тот, это был малюсенький, а мы идем в другой. Ну да. Я как же говорю, знаете, грамотно придумали. Я говорю, грамотно придумали. Получается, вообще-то два внутри дельфинария. Ну да. Ой, как грязно. Морские котики. Так, она, она... Прикольно тоже, что. Ой! А? Смотри. Мы дошли до кассы. Дельфинарий вход написано. Мы находимся. Например, вот где-то здесь. Столовая, прикольная. Смотри, кстати. Смотри, знаете, какая типа змея. Столовая, ни хрена себе. Как ресторан элитный. Здравствуйте, а есть места на первые ряды? На восемь. Давайте. Это а мужу. А есть кто на 6 покупает? А вообще никого нету больше. А вот так. Второй, третий. Либо мы на следующий. Давай второй. Да. Думаю. Ну, да, второй, чай, не, не слишком далеко, наверное. Ну, хочешь первый. Mm. Что, на второй? А на первый сбоку? хочешь? Как там не посередине. Ну, давай, давайте на завтра тогда, на, тоже на восемь. Можно так сделать? Ну завтра суббота? Ну да. Можно прям в серединке где-нибудь? Да, да, да, да. С этими штуками что-то там даже нам говорили. Там скидка сказали какая-то по 100 рублей. М -м -м. А тут прям закрепляется место, да, за тобой такое? А, ну вообще прекрасно. Да, смотри. А прекрасно. Обломали себе все, завтра, <Boston> <М demographics> на 8, первый угу. Карточкой. То есть по 700 рублей, да, билет будет? Да. Прекрасно, идем завтра. Уже. Можно я по десимпл полдень максимум а. Могу пойти вот сюда посмотреть, пока показать. Не, ну симпатичный, симпатичный. Там обезьянку дядя дяди на руках, там уже походу на завтра, там на завтра уже куплено, да, рядышком с нами? Да. Все Короче, все у нас поменялось, как обычно, мы идем уже в дельфинаре завтра из-за того, что мы хотим в серединке на первом ряду. Второй ряд у нас уже не успокаивает. Ш, нет, мы идем. А смысл мы... платить ту же самую стоимость за второй, за третий ряд? Мы хотим на первый. И купили сыну симпл димпол. Он попросил просто сейчас названиваться. Он сказал, хочу симпл димпол. Вот купили. Прикольная штука такая блин Ш, Мне нравится ей. больше, чем попытки. Вот, а вот. сейчас идем за попит и будем искать, что нам сегодня делать, потому что я не знаю теперь, что нам вся да, я тоже хочу. Такая замануха. Реально прям хочется... Кстати, подумать. у нас они намного дороже стоят. Здесь <свят> обычные такие средненькие 150 рублей, у нас 250-300. Мимолетно прошли мимо магазинчика со специями. Решили небольшой подгончик купить своим родным и близким. <свят> ну, мы, короче, набрали... Закупились, специи. да. Мы, как придем в номер, все покажем. Там гора специй всяких разных. Прикольно. И вот. чаючики. Сейчас идем, куда мы идем? А я не знаю, мы куда идем, мы просто идем. <с <с <с <с вот. Мы гуляем, мы здесь не были. Мы спросили, ну я спросила, можно ли как-то здесь подняться на гору? Мне сказали, что нет. Я вот смотрю. Да, гора ли... прямо вот там сверху. Вон она. Мне кажется, у нас ее из дома видно. Да. да Высокая высока. такая, Ты чё? Причем кстати, заметили, ну это нормально, наверное. Чем дальше, естественно, центр, центра, тем дешевле. Поэтому за подобными шлыхами мы приправились куда здесь что-то посмотреть. Наконец-то я мы, мы, мы не чисто сюда за этим шли, ну, мы да, просто ну... чисто случайно, как обычно. Взяли, зашли и купили. Зелени много, кстати. Вот прям идем, Прям даже дома он облеплены зеленью такой. Ну влажность и сок, а ты хочешь? Давай я попробую сейчас позвонить маме, мы все пытаемся одолеть и узнать о чём Амангаса, а нам все не отвечают. Мы увидели просто большую игрушку Амангаса. Ну, а и, кстати, относительно просто, опять же, недорогую, потому что здесь у нас там игрушки такого размера стоят по 2000 рублей около дома, здесь он стоит за 900. Большой такой Амангасин, огромный. Смотри, средняя школа. А, ну это как у тебя вот было. Опять, опять же, Пальма. Я такого не понимаю, у нас такого никогда не было, что типа отдельно средняя школа, у младшая школа. Вот я говорю, это твоя тема. У нас всегда просто все одно и как-то ну один класс. У нас по корпусам другой. разделялось перегруз. У нас? Да. Нет. У нас все в одной школе. Как бы. Ну с одной в одном крыле. Да нет, нет. Нет. У нас первый этаж это начальная школа, ну, а видишь? с пятого по одиннадцатый все остальные этажи верхние. Ну это ну, типа как корпуса и тоже корпуса? разделено. Просто начальную школу это маленькие детки, которым не надо подниматься на четвертый этаж. Первый этаж это кабинет, который закреплен за каждым классом. А ну, это графический музей. Вот. Что это? Нету? Ну все. А можно, сказали, пройти туда. Пойдем посмотрим. Можно пройти, да, туда? Пойдем посмотрим, если можно. У нас нет такого разделения, то есть у нас класс первого этажа и все начали Вот эту технику, кстати, я помню, что-то в тиктоке ага. что то типа что краски много, типа, но это очень симпатично. Вон тоже -то, тетя с дядей. Тетя с дядей? <с... <с...> <с...> <с...> да, прикольно посмотрели мы эти картины, конечно, тетя навещающая очень сильно, и вот мимо, начали проходить мимо Мне ярмарки. Я хотела просто давать, ничего не понравилось, вот сколько она сказала, у меня вообще желание на самом деле пропало. Что, денег нет? Да нет, даже не это. А, ты спросил, типа, что, ну как долго рисовать, она говорит, это надо много-много типа набухаться, чтобы а -а -а. рисовать. Я понимаю, что как бы многие, может быть, реально там музыку пишут под наркотой, кто-то под алкашкой, еще что-то. Ну, типа, есть люди, которые на трезвую могут сделать какие-то красивые шедевры, а не под действием каких-то там веществ. Ну, да. И вот это вот меня немножечко смутило. Типа, что тебе не хватает? Ну, на трезвую голову сделать то же самое. Нахер на бухе. Ну, типа, она намекает, что вот, краски дорого стоят, чтобы набухаться, тоже денег надо. Ну, да, да, я такая, думаю, да. ну, камон. Еще раз, наверное, 10, она сказала, что, у вас денег нет? Ну, денег нет, понятно. И прям так это такой тип, стоишь напряженный. что ты несешь все Везде попыты, везде попыты, И симпл гimpлы. Mm -hmm. Чем мы пришли, тут какая-то ярмарка. Мы зашли, mm -hmm. решили посмотреть, что здесь происходит, что такое. Погулять. Ну, ничего. Обычные магазинчики какие-то. Я думал больше. Пакета вкусно пахнет специями, mm -hmm. Прямо. Ну, тут какие-то шмоточки, да, такие. Ну, ну, да, потому, что вы... она какая-то маленькая просто. Она закрытая, потому что тут, большинство шесть. Но вот здесь чего-то такого интересней. Либо то, что мы видели там дешевле, здесь такого нет. То есть там даже прикольные вот эти вот футболки, которые светятся. Кстати, я не видела, в нижнем у нас вообще такого нигде. Ну, да. У нас вот такого изобилия вот этого детского популярного Г из разряда манкаса, бравел старса, что там еще попытка. Не пупыты -то сейчас тоже везде, но у нас ценник намного выше, чем здесь, хотя наоборот типа курортный город и здесь надо же поднимать. Ну нет, ну какие-то тоже футболочки со своими надписями, они всем нравятся, но я как-то не. Купую что-то там было, апеллас сегодня будет? Похоже, нет, тогда да, ну что Я потом приеду в город, я такой носить не буду. У yeah, них yeah. там любимые внучки, любимые бабушки. А вот такое мороженое. Как в ТикТоке. Можно, знаешь, что в TikTok заснять? Ходишь? Нет. Вот. А так мы гуляем, смотрим, ищем что-нибудь необычное. Мы, кстати, дошли с тобой до того перехода, на котором были. Мы можем да. попробовать вернуться не так, как мы шли, а куда-нибудь глупо тоже забуриться. Давай, почему кстати, бы нет. на удивление, Есть, я... кстати, вот такая штука, мороженое, 18. Анкачное, бурить. да. Что? Я удивлена, что сколько вот мы ходим, куда бы мы бы не проживали как сказать. Мы ни разу не терялись, там, О, где, где карта, куда мы заберем? мы не ходим, все равно выходим каждый раз. Просто все время идем в сторону набережной и всегда находим... Посмотри, а, зеленые подставочки, твои такое любят. 200 рублей, 100 рублей. Это ручная работа, мне кажется, Нужно. должна быть. Просто мои таким пользоваться хотят, моя мама, вот, тоже в ту тему, да? Где? Где? Что, в принципе, да, можно... очень, кстати, долгий, я, наверное, уже говорил, светофор. светофор да. Минут пять стоишь, 19 секунд светится 20. 20. зеленый цвет то есть вот сколько народу скапливается каждый раз и ночью здесь машина очень да, очень ночью машина быстро здесь ездит заметила да. вот, километров по сто сто пятьдесят мимо этого светофора да, то есть каких-то ограничений, как у нас, хотя бы иногда пытаются придерживаться. Здесь вообще не соблюдается. Можно, кстати, нашим сладости еще какие-то привезти. Я видела мыло ручной работы со всякими запашками. Вот сюда можно за черчхелы Пошли дальше, сюда, да да пошли дальше. Мы туда. Да. На направо мы на выходили ходили и шли в сторону Макдональдса. Сейчас мы решили пойти чехлы, прямо, можно, прямо и посмотреть да, что -то. Здесь много, видишь? Да. В, в среднем черчхелы, вот это, 50 наверное, да. Ну, 50-60. Огромный, под сотку. Да. Прости, что перебила. От 50 рублей, короче, все. А мы куда побежали опять? Чем это мы... дорогимся? <сёк> а не знаю, у нас привычек. <сёк> Смотри, какая сумка приходится. что? Смотри, какая сумка. Помнишь под эти старые-старые пакеты шоппер? Да. Ты помнишь, такие пакеты? Да-да-да-да. Это очень крутая идея, на самом деле. Пошли, хорошо, Я, может, есть? А? Хотя, а? ладно, буду. Хотел спросить, черная сережка есть? Гость? <сёк> что, тут у нас да, уже. колёсико наше уже видно. А вон, смотри, номер, вон люди, люди тусят. Я вот соболею Ой, да, вот считай, здесь вот каждый ну, 15 час... минут, наверное. Ну, нет, не нет? как часто здесь ходят поезда, я думаю, но каждый час, полтора. Ну, мы, по крайней мере, вот сколько не ходим, но через раз мы натыкаемся на поезд. Это большой состав, там 20-30 вагонов. Прикинь, какая там должна быть звукоизоляция, чтобы нормально комфортно себя да. чувствовать в номере. Да, номер... Но вибрация по-любому будет, если какие бы ты там окна не установился, время. Ну, вот смотри, будет у нас в номере относительно тише. Вот, пожалуйста. Смазка. О, прикольный какой, Смазка. смотри. Да, это не Я понял, это Но он не не вообще прикольный. Тихо. Это очень тихо. Да. Он новый, смотри, какие там эти, видишь, переходы резиновые. Да. да я что ты меня ну, так, все ну, перебиваешь, и я рассказываю просто, что вижу, то и говорю. Так они новые. Я понял, ты мне уже сказала, что это ласточка. Ты мне говоришь, ой, он новый, так ласточки все новые. Я рассказывал то, что между вагонами он соединяется резиновой штукой, такой дрюк. Вообще Я просто говорил, ты мне он новый, не новый. Я же слышу тебя. Ты говоришь, ой, смотри, какой он, ты не новый, <Слухи> <Я не слухи> везде Они везде для везде меня везде. все новые. Да, да, да. я скажу, что соединяется резиновая херня между вагонами. Все, не ну. не хочу, молчу, Ой, еще светофор. Тоже такой же долгий, интересно. Фу. Фу. Фу. <сх2> О, какая бубука идет. Так много изобилия всяких магазинчиков вот этих вот маленьких, вот которые всякую ерунду продают. Прям вообще в каждом доме. Прикинь, да. Я молчу. Чего? вот это для чего сделано? здесь ну, раньше что-то было, наверное. Типа, наверное, магазинчики тоже такие же стояли. Головечки. Я надеюсь, не провались никуда в подземелье. Ну, Какая-то выложена. Здесь по-любому что-то было, какие-то магазины, скорее всего. Ты ведь каждый Я тебе говорю, скорее всего, тут что-то было. Где мы? купили топик. И Лёша браслетик захотел очень сильно. Дешевенький, обычный. Да. Кожаный, 150 рублей. Yes. А я себе мы... купила долетовый, красивый. Я дома покажу. Что за есть? улица это? А без понятия. Я вообще не понимаю. Мы просто шли-шли, куда-то вышли. Мы просто прямо шли и вот okay. дошли вот до такой улицы. А сейчас мы увидим где-нибудь. До такой, адрес. а именно. О, там вон Прометей. Прометей-клуб. Okay. Прикольные такие номера тут тебе, почему ты не слушаешь она, она уже в Абразии. В Абразии. Где мы, Атлант? Вот, пусть аптека Кавказ Арена вон такая угу. Прикольно сделано аптеки. тоже. На углу. Очень много аптек. <laughs> Туда прямо, я так понимаю, набережная будет. Прям мы... самый край Сейчас набережной. Тут прям лес такой, нифига себе. Пахнет. Чувствуешь сосной? Да. Так, я бы под деревьями не шла в связи с последними событиями, когда упал вот такой вот жук с дерева, прямо перед нами. Я не хочу идти. Это что такое? Санаторий, что ли, какой-либо? Ты спрашиваешь меня, я здесь не была никогда. Я с папой по таким местам ну, не Ну, в смысле? Лазила. Ты же была здесь 8 лет назад? Нет? нет. Я говорю, я с папой по таким местам не лазила. Сейчас у меня есть подозрение, что там нет нагрузки. Ну, люди идут, значит, есть. Как папа твой говорит. Если едут, значит, Но выход есть. Красивый. Да. Вообще прикольно жить. Вообще прикол. Очень круто сделано. Короче, на западе наш, то есть мы с востока идем. Если кто... Ну там запад. Отчего За... ты взял, что запад? Там ну, Потому что там закат, есть. типа запад. восток Логично. восход. Видишь, а вот как и я колесо. ориентируюсь? колесо там мы потеряли, а ну вот оно. Так не факт, что здесь есть выход на набережную. Может быть, нам сейчас придется все походить 150 раз. Хотя люди уныли. Ну, мы недалеко утопали от центра, но ну, будем честны. Мы пробовали просто по набережке дойти, мы дошли, уперлись в какое-то здание и все. А вот вышка, кстати, здесь, наверное, интернет хорошо ловит. Посмотри, сколько средних. У тебя телефон. Ну-ка, смотрим. Не, не все, нифига. Брид столь. Нормальный отель придумали назвать. Какие <laughs> номерка сдаются, номерочки. Вообще прям удочки. Офигеть. Столовая опять. А теперь лишь Очень много столовых. Мила отель. А -а -а -а. Какой Какой красивый. красивый, ты посмотри. Какой у него такие щечки брюк. <laughs> опять пляж на всякие шишки. Тип да. того. Почему ты Каждый день мы с кем-то стали делать видео снимать, а у вас канал? Туда. Стой, привели пропуск, потому что мы туда не пойдем. Мы здесь были, я помню вот эту надпись «Южная пена». Помнишь, мы здесь были? Да. Что, вышка? Вышка. И его вот там крутится что-то. Я что слышу звук моря. Да. Я слышу, что... Ой, о, как прикольно, с зонтиками сделано, смотри. Да. Тут, походу, ночью прямо это хорошо. О, какие звуки. А ну да, мы как раз по набережке вот в этот дом и упирались сюда. Тут где-то выход, наверное, туда. Наверное... не не Ой, Нифига ну, себе ну, там затопило. Пойдем. пойдем. Наверное, Я туда не Я в сандалиях. Леша в сандали. Вот тоже высовываю. Прям вообще рядышком. Опять столовая. Да. Да, вот тут. О, очень круто, да, сделано? Ну, типа, знаешь, такой, типа, да, Сейчас Час, 600 сюда. рублей, 2 часа, тысячи. А мы где-то видели 1200. Вот, кстати, тоже на конце набережки дешевле. Теперь столовый Бристоль. А, это столовая Бристоль там. Красиво здесь. А, ой, можно... смотри, а здесь прям подпускают к морю. Нифига себе. А может, открыли пляжи просто? Не Не кажется, что... Да, открыли, скорее всего. Слушай... Это есть шанс, что мы завтра послезавтра все-таки пойдем купаться? Да. Или это лично здесь? Смотри, какой закат, красивый. Ну да, море подуспокоилось вообще хорошо. Ну, да. Обидно, что мы в стандартах. А там, да, смотри, да, какие. Там люди. Хотя нет, смотри, там на помостке. Там на помостке, там я не вижу. Пойдем посмотрим. Почти поближе. Ничего себе мы. Офигеть. Ну оно прям подуспокоилось реально. Но... Давай сфоткаемся, это так круто. Да. Ну не я сильно я оно камни, ты камни, посмотри, какие там волны. Нифига ну, ну, да. она не успокоилась. Можно фото красивых закатов, мне кажется, сейчас наделать. Давай фоткаться, давай и это все. Да, красиво. Как круто мы вышли-то? А? Смотри, вот большая идет, смотри. Меня О, Я боюсь затопить свои сандали, Дай не руку. Ой, холодно, ё -моё. Я боюсь, что здесь может быть стекло. Давай спустимся. А, а ты а ты протис... У меня не срыли. <соспит> Давай входим. Ты можешь вот сюда вот, вот встать, на эту штуку. Хочешь? Чем? Я хочу попробовать бою. О, прикольно. Что? Давай фотку, тёпло. Тёпло. И пока закат, давай я сфотку закат. Держи. Ой. Надо было фоткать ещё, чтобы прям волна поднялась. Но она реально уже подуспокоилась под, под, под чуть-чуть, не такая сейчас сильная. Сейчас будет даже Вот сейчас он будет. Нет? Не-не-не, не будет. Во, большая идет, может, смотри, вон стоит. да Нет. Дай я сфоткал. Давай, фоткай. Не, красиво. Как мы классно вышли. Я пойду потрогаю. Но я смотрю, вот там, да, местами где-то выпустили, а местами вон стоят на помостках. Круто. Красивые немцы сегодня. И Леша тут местный фотограф, блин. Фоткай давай. давай Не, ну телефон, конечно, но выглядит красиво. Того, что волны сильные, уже огромное количество времени камни большие уже вымыло, остались только мелкие ходить очень приятно. Сейчас прямо до меня добежит. Круто. Да. Вот большая. Да. Обалдеть! Просто по колено! Обалдеть! Все. все, меня затопило, затопило мне все шорты. Леша все мучится со своими фотками. Не зря мы сегодня не пошли в дельфинарии и вот на такое. Очень красиво. А, -а, -а, -а. а теперь нам надо самим сфоткаться. Очень красиво получилось. Ставишь фотки, да? У меня пакет весь замочило, всю мою футболку. Ну ты что? Давай фоткаться. Я не ожидала, что так сильно обольёт. Мы пофоткались. Вообще классно здесь. Все промокли. Все, все промокли? Да. Но фотки вы сейчас увидите прямо здесь. Все, увидели? Сейчас мы идем... Куда мы идем? Гулять дальше. Гулять а дальше. Еще увидим, в сторону... А зачем? На пляж? Там просто все затоплено. Как ну там мы там пройдем? пройдем, там, видишь, люди доведут. Да, в сторону колеса. Ну что, пойдем? Может, тут, мы тут А там не обойдешь, чтобы... там, там надо придется Почему? все обходить. Здесь так. Я не хочу по луже идти, Зато ноги сплеснем. Да в лужу, в грязи. Стоп, а мы здесь выйдем вообще? Выйдем, выйдем. Вышли мы Гавана-клуб. Ой, какие места, смотри, качельки здесь. Каче... Блин, очень здорово сделано. Если что, это Гавана-хавана-глуб-клуб. Здесь такие качельки, прям с видом на море. Далее. Ну ладно, идем дальше. Мне прикольно, можно как-нибудь, кстати, сходить. Это как мафия, только там человек. Вот еще деговая. Тоже с видом на море. Переоделись мы и телепортировались мы к Магниту. Дорогу не стали уж сотый не раз, по... раз показывать. Сашка, ну, но... топики. Мне прям понравился. А еще мы... я первый раз кроссовки здесь надела, потому прям прохладно сейчас обдувает. Сегодня, сегодня, самый холодный день, очередь что ставишь? То же самое? Конечно, сырые шорты. Заходим. А зачем он едет? А я не знаю, мусор какой-то, где-то палки изгребали. Неважно, что у нас было последнее включение, когда мы шли в Магнит. Мы, в общем, сходили в Магнит, сходили в номер, выложили то, что положили, то, что мы купили в номере, прогулялись по набережной, созвонились с мамой. Кор кор кор короче, много событий произошло. Что-то мы забыли про камеру. А сейчас что-то маленько проголодались. И зашли в кафешку на классной веранде. Но мы здесь уже были, только мы сидели сбоку с того. А сейчас мы вот с таким вот видом, Будем кушать пиццу. Заказали пиццу и взяли себе пару ну, напитков. Такую пиццу взяли, прям большую. Мы даже дома таких не берем. Надеюсь, она будет вкусная. Да, видок, конечно, у нас вообще прикольнее будет. Мы Леша говорит, да не будет yeah. место, да там все занято, да, там нету. Я пришла, и тут прямо с самого уголка, везде там между столик, все фоткаться не получится. А у нас прям целый ряд. Вот такой вот видок у нас. Так что сейчас Александра Владимировна хочет фотографии, пока не готова наша пицца сходил, забрал пиццу, она подается вот на таком деревянном подносе, очень красиво. Да, красиво. Вот, и взял еще два предика, потому что здесь ветряно. Выглядит очень аппетитно. Сейчас попробуем, скажем. по ценам кстати, здесь вообще нормально. Кафешка называется Прегат. Принесли нам пиццу. Лешка нам еще раздадут вкусно прям чувствуете то что там только что приготовлены снизу чуть чуть хрустящий корж и начинки прям самое то да? ага. чувствуете малосальные огурцы угу. как она называется а, -дю -дю. это 34 сантиметра манчестер это Манчестер? Стоила она 700 рублей. So, ты говоришь, не ну сидим, это... мне кажется, сидим. Сколько? 6 кусков? я тут на диету решила сесть, а мы тут в один вечер пиццу выкладываем. Так, а теперь вот, чтобы поели, хватит. Вот такая вот она жизнь блогера. Надо показать, что там в составе. А? Тут а? помидоры, бекон сыр, огурец малосольный, колбаса, кетчуп, кетчуп, чуть -чуть. и вроде все. Ну и соус какой-то там, наверное. Инди перст, вот Спустя 15 минут, и оставил помидорку на чай, как обычно. Не, она была прям, это один из немногих моментов, когда мы и больше не надо, и меньше не надо, за 700 рублей мы знаем, что пицца, ну, если бы мы взяли меньше, да. мы бы не наелись. Да. Вот как раз прям самое-самое. Кстати, на удивление, вот если мы дома берем Папа Джонс 20 см... Не реклама Папа Джонс. Да, но мы их просто очень сильно любим. Мы не ели ни одной пиццы вкуснее Папа Джонс. Вот, если мы берем пиццу 20 см, там в ней 6 кусков, ну вот мы ее съедим, и нам прям за глаза. Это 34, мы думали, ну не съедим, они выдают в коробочках, можно все забрать только я не знаю, она, зачем Леша взял на поддоне, можно было сразу в коробке. Yep. А оказалось, что мы здесь сидим. Хорошо зашло, да. А море там вообще волнуется. Раз. Ой, ой. А я так не хочу плед отдавать, я так пригрелась. Время 12. Мне первый раз такое время еще на улице вообще. Сейчас отдаем пледики и идем в номер. Не хочу отдавать пледик. Спасибо большое. Спасибо. Да. Придем. Ну, вот она. Шаригат. Держи сорежки, не сыду снимите. Набрала, пошла. Народ маленький потихонечку начинает рассасываться, Время то. Или же на море встают в 7 утра зачем-то, все же пол седьмого, пол восьмого, все кто то прутся. Держи, попробуй. Я, кстати, у нас из большинства, вот с кем я не разговаривала, ну, потому зачем-то так на море встают рано, И типа мы встаем в 10, ну примерно там в 15-10, мы успеваем все, мы успеем нагуляться, когда было нормальное море, но купаться. О, народом много писать. Вот, и то есть мы и бывали на море сходить, и накупаться, и в столовой такой очередей И выспаться, нет. и везде. Я не знаю. Типа мы вот ложимся спать где-то в час примерно, и встаем вот ну, в 10. Еще идем сегодня успели поспать. А завтра у нас дельфинарий на первом ряду, прямо в серединке. На завтра брызгали дельфины, морские котики. Кто-нибудь нас плюнет, харкнет и сделает что-нибудь еще. Хоми. Тихо. Мы приходили последние дни такие, о, как прохладно. А теперь о, как жарко. А сейчас мы будем прощаться, потому что номер мы показывать не очень хотим. Я не буду вообще в ту сторону разворачивать. Давай все потом, давай завтра. Завтра покажем, что мы купили. Ой, и специи. А сейчас спасибо за просмотр. Ставим большие пальцы вверх, сами все знаете. Пишем комментарии, подписываемся на наши соцсети. Завтра еще будет один классный день. Завтра... Почему один только классный день ты не понял? Ну, типа, следующий день тоже будет. Завтра будет еще один классный день. А завтра скажу, что опять завтра будет еще классный день. Вот. Что я говорил-то? Что будет еще один классный день. Короче, все сами знаете. Подписывайтесь. Ссылочки будут в описании. Это предыдущие видосы. Если вы не видели, заценивайте. Вот. Все. Что-то я это... Вы Да. Короче, спокойной ночи.